Многие люди из разных стран мира стремятся эмигрировать именно в Канаду. Этому есть масса объяснений. Пусть страна после России, которая богата флорой и фауной. А также имеет любопытную историю развития. Государство было французской и британской колонией, что наложило отпечаток на традиции и язык местных жителей. Несмотря на не самый благоприятный климат, многие люди из разных стран мира стремятся эмигрировать именно в Канаду. Этому есть масса объяснений. Изначально территории были населены индейскими племенами. Их потомки до сих пор называют себя коренными народами. Впоследствии на материк высадились европейские путешественники. До этого момента письменные источники об истории страны практически полностью отсутствуют. По тем немногим данным, которые ученым удалось найти, первые поселения возникли 24 тысячи лет до нашей эры. Об этом говорят следы, которые были обнаружены при раскопках глинистых отложений. Ученые убеждены, что люди на материке возникли в результате миграции из Сибири и Аляски. Коренное население занималось рыбной ловлей и охотой. Таким образом люди добывали себе пропитание. Первые европейцы, которые высадились на землях Канады – это исландские викинги. Они дали стране название Висландия. Викинги не смогли превратить новые земли в свою колонию. Первыми постоянные поселения в Канаде основали французы. Это произошло только в 15 веке. Территории были названы «Новая Франция». В конце века британский правитель Генрих VII дал задание исследовать Ньюфаундленд и другие территории Канады. Это было первым шагом к началу британской экспансии. В XVIII веке в результате Семилетней войны было заключено Парижское мирное соглашение, по которому новая Франция перешла Британии. На Канаду несколько раз нападали Соединенные Штаты Америки. Однако завоевать территорию им не удалось. Считается, что во время высадки на материк европейцев местные жители пригласили гостей в Канату. Индейцы имели в виду свое поселение. Однако европейцы решили, что это название местности. Свой флаг Канада получила только в 1965 году. До этого момента страна пользовалась флагом Великобритании. На сегодняшний день Канада является полностью полноценным государством с растущей экономикой и высоким уровнем жизни. Канада входит в пятерку наиболее образованных стран мира. Около половины всего населения Канады имеет высшее образование. В Канаде нет неграмотных людей. Исключение младенцы. Взрослое население умеет писать и читать. Канада разделена на несколько частей, северная из которых не может похвастаться мягким, теплым климатом. Скорее, наоборот. Даже летом температура в этой части редко поднимается выше нуля. Это город Черчвилль. Его любят не только медведи, а и многочисленные туристы. Путешественники приезжают в город посмотреть на диких существ, которые могут ходить просто по улицам. Местному населению приходится страдать от нашествия медведей. Чтобы спастись от животных, люди не запирают автомобили. При столкновении с медведем человек имеет возможность спрятаться в транспортном средстве. Также в городе есть своего рода тюрьма для медведей, которые представляют опасность для людей. Животные содержатся в заточении ограниченное время, после чего их отпускают на волю подальше от населенного пункта. Она находится в так называемой «Британской Колумбии». Символом Канады является кленовый лист. При этом номерные знаки автомобилей на севере страны часто изготавливают в форме полярного медведя. Официальное животное Канады – североамериканский бобер. На территории Канады живет около 55 тысяч разновидностей насекомых. Канада имеет сразу два официальных языка — французский и английский. Это неоднократно становилось поводом для ссор между англо- и франкоговорящим населением, которое попросту не понимает друг друга. Национальные виды спорта — хоккей и лакросс. Канада — родина хоккея. Канадская хоккейная команда заслуженно считается одной из самых сильных в мире. Канада находится в шести часовых поясах когда в одной части страны люди только просыпаются, в другой садятся обедать. Страна имеет самую длинную береговую линию среди всех стран мира. Ее длина составляет 265 тысяч километров. Одна из наиболее протяжанных международных границ, которая находится без охраны, проходит между Канадой и США. Ее длина составляет 8891 километр. В Канаде наибольшее количество озер. Такого числа водоемов нет ни в одном другом государстве. Всего на территории страны насчитывается 2 миллиона озер. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная в Канаде, составила 62 градуса. Канада является лидером по изготовлению и импорту кленового сиропа. В самой стране даже создан стратегический запас сиропа на случай перебоев. Канада это не только материковая часть, а и острова. Один из них является полностью необитаемым. Это остров Ганса. Это спорная территория. За остров уже много лет борются Канада и Дания. Изготовление бумаги из древесной целлюлозы придумал гражданин Канады. На территории Канады можно столкнуться с необычным природным явлением ветром Шинук. Порывы способствуют практически моментальному повышению температуры воздуха на 20 градусов. Едва ветер утихает, на улице тут же холодает. Граждане Канады любят вкусно и много покушать. Именно они, они итальянцы, как многие думают, являются лидерами по употреблению макарон и сыра. Во время Второй мировой войны Канада приютила королевскую семью Нидерландов. В знак благодарности Нидерланды до сих пор каждый год присылают в Канаду 10 тысяч свежих тюльпанов. Традиция постепенно превратилась в целый фестиваль цветов.